Свобода Жизнь опасна, а значит, жизнь свободна Любая безопасность была бы одновременно и рабством Если бы все было определенно, не было бы никакой свободы Если бы завтра было определенно, было бы больше безопасности, но не было бы свободы Тогда вы жили бы как роботы. Вам приходилось бы совершать определенные, уже предрешенные действия. Но завтра красиво, потому что завтра несет полную свободу. Никто не знает, что будет дальше. Будете ли вы дышать, будете ли вы вообще живы. Никто не знает. В этом красота. Все пребывает в хаосе. И каждый миг бросает вызов, и каждый миг несет возможность. Не просите утешений. Продолжая просить, вы будете оставаться в опасности. Примите опасность, и опасность исчезнет. Это не парадокс, это простая истина. Парадоксально, но совершенно верно. Вы существовали до сих пор. Нужно ли беспокоиться о завтра? Если вам удается существовать сегодня, если вам удалось существовать вчера, завтра тоже позаботиться о себе. Не думайте о завтра. Живите в свободе. Безмятежный хаос – вот каким должен быть человек. Когда вы содержите внутри революцию, каждый миг несет новый мир, новую жизнь. Каждый миг становится новым рождением.